Добрый день, уважаемые дамы и господа! Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14,30 М, 9910 ФМ на нашем веб-сайте radio .com, ну и на нашем YouTube-канале. Также называется «Радио НВС». В эфире программа «Странички истории». Ян Айов. Здравствуйте, Ян. Добрый день, Сергей. Добрый день, радиослушатели. Поздравляю сегодня первый день старого Нового года. В общем, этот цикл новогодние Рождества в России закончился. По-моему, там уже все приступили к работе. Но сегодня я хотел бы поговорить о другом. О лидерах. О лидерах, будь то компании или государств, о искусстве управлять, о качествах, которые они должны обладать. Написано, конечно, сотни книг. Здесь преданность и смелость, желание добиться поставленных целей, эмоциональная и физическая выносливость, решительность, интуиция, ответственность, чувство времени в принятии решений, уверенность в себе и в своей миссии. О нынешнем президенте нашей страны мы с вами как поговорим как когда-нибудь отдельно. Но сегодня начнем разговор с тех, кто были до него – меня всех, конечно, как-никак в нашей стране было 45 президентов. Разговор о каждом из них как раз займет у нас весь текущий год. Давайте поговорим выборочно и начнем э, с моего любимого президента, с Рональда Рейгена. В этом году исполняется 40 лет с начала его президентства. Для президента характер – это все. Президент совсем не обязательно должен быть сверхчеловеком. Гарри Труман не был таким, но он спас Западную Европу от Сталина. Не должен он быть и сверхумным. Всегда можно найти и окружить себя талантливыми и толковыми помощниками. Но нельзя купить смелость и достоинство. Нельзя одолжить моральные качества. Президент должен принести эти качества, иметь эти качества в нем самом. Это придает значение и энергию тем практическим требованиям, которые необходимы для руководства. Президент должен знать, почему он здесь, в этом офисе, и что он хочет сделать. Главное – это видеть будущее. А эта функция мышления – это функция разума. Но видение – Стоит мало, если президент не имеет характера. Ричард Никсон говорил, что существует два рода людей, которые хотят быть избранными на пост президента. Одни хотели бы сделать большие дела, а другие хотят быть большими или великими сами по себе. Те, которые хотят быть великими, ну, например, как президент Обама, не имея для этого никаких качеств, ни таланта, ни большого ума, обречены на неудачу. И как бы э, либеральная пресса не превеличила заслуги Обамы, его два срока президентства было несчастьем для нашей страны во всем, от внешней политики до экономики, от социальных реформ и иммиграции до медицины. Окружающие его листицы и в первую очередь его вице-президент Байден, пели ему дифферампы о его величии, о том, что он и лауреат Нобелевской премии мира, и первый черный президент в истории страны. Но ни характера, ни качеств, нужных для управления страной у него не было. Поэтому и провел он половину своего президента и служебного Президентства и служебного времени на полях для игры в гольф или отдыхая на Гавайях. Рональд Рейган был совершенно другим. Он не хотел быть великим. Он не хотел быть большим. Он уже был им. Он был обеспечен и не имел амбиций идти в политику, чтобы удовлетворить свое тщеславие. Он не рвался в кресло губернатора Калифорнии на выборах. 1966 года. Он любил мир кино и был уверен, что имеет свое будущее в нем. Ему не нужна была политика для удовлетворения собственных амбиций. У него были другие мотивы. Рейген хотел большего. Он э, видел более свободный и безопасный мир и Америку как символ экономической свободы. Как он писал, я пытался расширить границы свободу, нашу планету, находящуюся в мире с собой. Но чтобы создать такой более свободный мир, он должен был вступить в конфронтацию с государством, которое создавало бесчисленные районы напряженности в каждом уголке нашей планеты» поставляя оружие своим африканским и латиноамериканским диктаторам, продвигая всюду и везде идеи коммунизма и социализма, которые не работали в своей стране. Этим государством был Советский Союз, что помочь американскому бизнесу Рейгену пришлось вести борьбу с огромной бюрократической машиной внутри страны. «Правительство не решает проблемы», — говорил Рейген. а — «правительство создает». Проблемы. Он был совершенно открыт в своих намерениях, его взгляды не были секретом. Он говорил о них в своей речи еще до 1964 года, до того, когда он вступил а, в политику. Эта речь стала известной во время президентской кампании 1964 -го года Голдуатера против Джамсона. В ней он призывал приложить все усилия противостоять коммунизму, снизить размер американского правительства, снизить налоги, висящих бременем над американским народом и над бизнесом и предоставить максимальную свободу для развития экономики. Он знал, что он хочет. Он многократно обдумывал свое видение Америки. У него было видение, но имел ли он смелость и решительность, чтобы его желания не остались мечтой? Главной чертой характера Регина было мужество, не показное, а натуральное, врожденное. Когда люди говорят, что Рейгин принес с собой в Белый дом дух и оптимизм, это было правдой, ибо он, принес, он, ибо он перенес эти качества на всю страну. Существует много свидетельств его мужества. Вспомните, например, март 1981 года, когда на него было совершено покушение. Вначале он даже пытался пойти в госпиталь пешком, но у него подкосились ноги, и он упал. Его положили на носилки, но и здесь, в машине скорой помощи, истекая кровью, он пошутил, говоря своей жене Нэнси, «Дорогая, извини, пожалуйста, я забыл пригнуться». Когда он находился уже на операционном столе, еще будучи в сознании, он сказал врачам, «Я надеюсь, что здесь вы все республиканцы». На что один из хирургов ответил, «Сегодня, господин президент, да, мы все республиканцы». Генерал, побывавший в боях, скажет, что каждый солдат может быть храбрым на пять минут когда организм спрыскивает в кровь такое количество адреналина, которое заставляет делать вещи, на которые человек не способен в повседневной жизни. Но у Рейгина было другое мужество – плыть наперекор волна. Прошло 40 лет, и сегодня в нашей стране многое изменилось. В политике исчезли большие люди. Тогда... Большинство конгрессменов, сенаторов думали о нашей стране, что будет с ней. Сегодня все мысли, как переизбраться на следующий срок. Посмотрите только на лидеров нынешней демократической партии, на ее состав. Послушайте внимательно, о чем они говорят и как они говорят. О правах меньшинств, о открытых границах, о климате и главное обещание всем и вся – все будет бесплатно, а бесплатный сыр, как вы знаете, бывает только в мышеловке. Тогда, в 50-е, 60-е годы, когда процветала в Америке, в Америке, процветали хиппи, марихуана и вседозволенность, Рейген верил, что Америка медленно, но верно теряет свою свободу. В 20-е годы он начинал свою карьеру в Голливуде как ли, молодой либеральный демократ, Таким был его отец. Рейгин гордился, что его отец, работавший агентом по продаже оборудования и часто разъезжавший по стране, однажды провел ночь в машине, но отказался переночевать в отеле, на дверях которого красовалась табличка «Евреев просим не обращаться». В юности Рейгин активно поддерживал Рузвельта, а в 1940 году произносил много речей в поддержку Гарри Трумана. Когда Рейгин изменился. Когда он поплыл против течения? Это произошло в 60-е годы, когда в Америке началось строительство великого общества. Клан Кеннеди, клан Кеннеди стали святыми, и стоимость внедрения либерализма в американскую жизнь была еще не так очевидна и разрушительна, как это произошло сегодня. В 64-м году Рейгин стал активно активным сторонником республиканского консерватора сенатора э, Беррига Голдвотера. Казалось бы, э, в его кругах это было не модно. Не та сторона, где можно приобрести влиятельных друзей, сделать карьеру. Но Рейген пришел к убеждению, консерватизм прав. Он присоединился к нему. Его мужество было основано как на его личных убеждениях, так на его твердости и несгибаемость его натуры. Мы часто вспоминаем Рейгена э, во время его президентства, забывая, что было перед ним. В 1976 году Рейген бросил вызов Джеральду Форду, ставшего президентом после отставки Никсона. Форд был умеренным либеральным республиканцем. Но Рейгин считал, что Форд – часть проблемы, стоявшей перед страной но не решение этой проблемы, и принял решение выступить против него. В марте 1976 года он проиграл пять раз подряд праймери. Верхушка республиканской партии призвала его уйти с президентской гонки. Об этом говорили ему и республиканские мэры американских городов на своей конференции. Его призывали уйти и республиканские губернаторы, и газета «Лос-Анджелес Таймс», его предвыборную кампанию его компания была в больших долгах. 23 марта в Висконсине Рейген даже, а, значит, а, вы, он выступил, был выступить с речью. Все призывали его уйти из президентской гонки, но он решил держаться до конца. На республиканской конференции он проиграл, за него проголосовало только 47% делегатов. Регин признал свое поражение и сказал... Это только одно сражение в долгой войне, и я буду продолжать бороться, пока я жив. Отдельные личности приходят и уходят. Но главное, что наша цель не изменилась, и она победит, потому что она права. Не оставляйте ваших идеалов, не ищите компромисса, не будьте циничны. Посмотрите на себя и признайте тот факт, что миллионы американцев – Хотят того, чего, хотите, чего хотим мы. Через четыре года новая кампания, начало президентства Рейгена, начало революции, которая все еще продолжается. Ибо эта революция означает не только противостояние крайне левого, разрушительного либерализма и конс... с консерватизмом, а это то будущее, которое выбирает Америка. Даже у больших людей имеется не только достоинство, есть и недостатки. Это только в Советском Союзе. Все верховные правители были без изъянов. Они были не люди, это были святые, вожди, отцы народа, полуживые боги, так утверждала советская пропаганда. Народ думал про, по-другому, рассказывая про них анекдоты. Анекдотов про Вейгана не было, а недостатки были. Первое, что отмечали люди, работавшие с ним, – его некую отрешенность, особенно болезненную для его детей. Заметный контраст с его глубокой эмоциональностью и вовлеченностью в публичные дела и какая-то формальность в отношении людей, окружавших его. Но государственный секретарь Джеймс Бейкер называл его «наидобрейшим из всех людей, которых он когда-то знал». А, неправда что Рейгин был ленив. В возрасте 75 лет он работал по 9-10 часов ежедневно, а вечерами готовился к выступлениям. В отличие от него, молодой Обама половину рабочего времени проводил в игре в гольф или продолжительных отпусках. Либеральная пресса все освещает наоборот. Рейгин никогда не засыпал на заседаниях правительства, хотя не всегда глубоко интересовался деталями обсуждающих «Обсуждаю вам предмета. Он имел очень сложный характер. Местами мог взорваться, выразить резко свое недовольство, но в основном отличался своим искрометнейшим юмором, шутками, анекдотами. Вы помните знаменитый снимок, когда Брежнев целует Картера во время встречи? Картер говорил, «Теперь у нас те же мечты, те же надежды для мира во всем мире». Регин не разделял таких наивных иллюзий. Во время Женевской встречи с Горбачевым они говорили об Афганистане. Вместо обмена любезностями на языке дипломатического этикета, он прямо заявил Горбачеву, «То, что вы делаете в Афганистане, называется геноцидом». Конечно, это не был геноцид, это было зло, но Регин не стал церемониться, называя вещи такими, какими они ему казались». Это был президент, который после того, как был сбит корейский пассажирский самолет, вы помните, тогда погибло более трехсот пассажиров, он назвал Советский Союз «империя зла современного мира». Многие обвиняли его в излишней риторике и воинственности. Рейген думал иначе. Вскоре он объявил о создании системы противоракетной обороны, вывода оружия в космос. Так называемая программа Star Wars Звездных войн. Рейгин был серьезным и вдумчивым читателем. Особенно его интересовали книги по военной истории. За программу Star Wars. Либералы с яростью критиковали Ер... Регина. Эта дорогостоящая программа разрушит Америку. Но гонка вооружений разрушила Советский Союз, который накануне своего распада создал самую огромную армию. Более 5 миллионов солдат, 60 тысяч танков, 10 тысяч самолетов, 1 тысяча боевых кораблей, более сотен атомных подводных, более двухсот атомных подводных лодок, 35 тысяч атомных боеголовок, тысячи ракет, и ничего не помогло. Страна рухнула. Страх не лучший защитник. Здравый смысл намного сильнее. Рейген был постоянен в своих убеждениях, хотя зачастую с точки зрения политики и рейтинга их следовало бы изменить. Рейген был Против, выступал резко против абортов. Это в стране, где 80% населения было «за». «За», за а выступала его жена Нэнси, «за» были его дети. Но Рейгин грозился наложить любое вето на любой закон, поощряющий и оплачивающий государством проведение абортов. Когда Регинг пришел к власти, инфляция была 12,5%. Он обещал сократить ее наполовину. Через три года инфляция составляла менее 4%. И оставалась такой до конца его срока президентства. Он обещал сократить налоги, и он это сделал. Налоги на бизнес и индивидуальных лиц были резко сокращены. Экономика оживилась. Пошел рост вверх. Он обещал сократить безработицу. Когда он начинал свое президентство, она была более 8%. Когда закончил, менее 5%. Вообще поразительно. Либеральная пресса до небес возносит заслуги Обамы. Но как можно сравнивать его президентство с президентом Трампа, при котором э, самые низкие налоги на бизнес – Самый низкий уровень безработицы и инфляции. Но, значит, при президенте, президенте Трампа стагмаркет удвоился вот за эти три года. Но его беспощадно ругают. Создают какие-то комиссии за комиссией, расследование за расследованием. Не дают работать. Сейчас затеяли процесс импичмента. Пресса значит не говорит о его достижениях. За что же они его так ругают? Ответ, конечно, прост. Боятся. Боятся, что Трамп будет переизбран на второй срок и продолжит работу по очистке Вашингтонского болота. Для либерального истеблишмена это самое страшное. Покоснулись ведь на их благополучие. В Америке есть так называемый свод всевозможных регулирований. Он называется Federal Register. При Картере в нем было 80 тысяч страниц разных правил и регулирования бизнеса. 87 тысяч страниц. При Регине он, он сократился вдвое, до 45 тысяч страниц. Ны, нынешняя аналогия. При президенте Обамы, он опять возрос почти до 100 тысяч, ну более точная цифра, 94 тысячи. А президент Трамп сократил опять эти все регулирования, все, что мешает бизнесу, в два раза. И предписал своему правительству на каждое новое регулирование отменить два старых. Демократы э, пытаются зарегулировать э, всю человеческую жизнь. Всю экономическую свободу. Это демократическое братье с чудовищным аппетитом все запретить, все отрегулировать. Рыггин обещал сократить бюрократический аппарат. Он сделал это, хотя и не на много, порядка 10%. Трамп сократил число сотрудников Белого дома на 32%. Если у жены Обамы в штате было 38 сотрудников за счет государства, то у жены Трампа и Милани только пять. Вот смотри, сравните разницу. Это у жены, которая вроде не, должна, не занимает никакой определенной должности. Мишель Обаму засыпали, засыпали комплиментами, подарками. А вот про красавицу, жену Трампа, Милани с ее изысканным вкусом молчат. Но когда во время наводнения в Хьюстоне она появилась э, в туфлях на каблуках, на нее обрушился шквал критики. Ей не прощают ничего, а замечают все. Рейгин обещал сбалансировать бюджет. Он этого не сделал, не получилось. Но это было только ягодки. После него началось безудерживание, одалживание денег. Сегодня государственный долг США – 21,5 триллиона долларов, и каждый день правительство одалживает 3 миллиарда долларов. Как остановить эту лавину, пока Трамп, э, как Рейген, он не смог это сделать? Когда Рейген пришел к власти, демократы в Конгрессе занимались своим любимым делом – тратить деньги на вэлфор, на социальные программы. А когда Рейген... Пытался остановить, они называли его бессердечным, антинародным. И использовали все виды медийного пространства, чтобы обрушить на него множество оскорблений. Сегодня в отношении Трампа намного хуже. Тут уже не оскорбления, а горы лжи и клеветы. Это было хорошо видно во время случая слушания импичмента в Конгрессе США. Реггин увеличил военный бюджет. Но только после того, как президент-миротворец э, Картер резко сократил его, считая, что в Америке армия не нужна, нужны его миролюбивые слова и речи. В Советском Союзе думали по-другому, Трамп тоже резко увеличил военные расходы, но опять после того, как наш лауреат Нобелевской премии мира, Обама свел его до минимума. Как и в наше время либерали обвиняли Рыгина во всех смертных грехах и сокращении налогов, и, и увеличение военных расходов. Но сокращение налогов и уменьшение государственных расходов не привело к дефициту. Дефицит возникает, когда либералы заняты своим любимым делом тратить незаработанные деньги. А Рыгин шутил. Какая разница между либералом и пьяным матросом, гуляющим на берегу? Пьяный матрос тратит свои деньги. Вот так. Значит... Пьяный матрос тратит свои деньги, а вот либералы чужие. Во внешней политике Рейгин поклялся не, не преклоняться перед Советским Союзом. Он называл его тем, кем он был, и считал, что за столом переговоров надо разговаривать не путем уступок, а с позицией силы. В Лондоне в своей знаменитой речи он говорил, что советская экономика неработоспособна, что коммунисты не в состоянии накормить свой народ» что вскоре Советский Союз окажется на мусорной свалке истории. Речь оказалась пророческой. Через семь лет он там и оказался. В 1982 году Советский Союз вышел из переговоров о ограничении атомных вооружений, надеясь унизить Регина, сделать его в глазах мирового сообщества твердоловым, воинствующим реакционером». На это Регин ответил увеличением военных расходов, усилением военной мощности и началом строительства программы «Звездных войн». Русские вернулись за стол переговоров. При Регине военно-морской флот США увеличился до 580 больших кораблей. Сегодня от него осталось половина. При нем был заключен договор о запрещении ракет среднего радиуса действия. Сейчас Америка вышла из этого договора, считая, что русские нарушили его и начали производство таких ракет. Но главное, конечно, не в этом, а в том, что Китай не участвует ни в каких договорах о ограничении вооружений. И имеет тысячи таких ракет среднего радиуса действия. И им каким-то образом нужно Китаю противодействовать. Рейген поддерживал афганских мухаджинов в их борьбе против оккупации Советским Советскими Союзами Афганистана. Он организовал вторжение на остров Гренада и сбросил царствующий там коммунистический режим. Америка помогала также контрразборавшись против коммунистического режима сандинистов Никарагуа. Все это происходило на фоне драматических событий в его личной жизни. Как я вам уже говорил, он был тяжело ранен. В 1981 году пуля прошла буквально рядом с сердцем. Он едва не умер. За это время он перенес две тяжелейшие операции, связанные с раком. В 20 веке Рейган стал вторым по значимости президентом Соединенных Штатов после Франкфольта Рузвельта. Оба изменили реальность правительство в Америке, и оба изменили карту земного шара. Рейген, конечно, не входит в список самых-самых великих президентов США. Есть большой разрыв между тем, чего он достиг, и тем, как его оценивают современные историки, между его достижениями и его исторической репутацией. Это, конечно, нормально и неизбежно. Как и у всех больших президентов требуется годы и годы, чтобы оценить их истинное место в истории. Чтобы увидеть большую гору, нужно расстояние. Чтобы увидеть большую гору, нужно расстояние. Просто поблизости ты не увидишь эту массу камней. Недаром пословица гласит, все большое видится только на расстоянии. Рейген изменил американский ландшафт, но его критики не успокаиваются до сегодняшнего дня. Зимой 1994 года он сам писал об этом. «Я не отношусь к той категории людей, которая теряет сон, когда несколько ревизионистов пытается изменить оценку моего президентства. Я всегда желал и желаю представить мои действия на суд времени. Пусть история решит. Она обычно всегда это делает. Рейгин верил» что справедливость оценки его президентства восторжествует, как она восторжествовала, когда он предсказывал падение Берлинской стены. Его критики утверждают, что все это элемент случайности, что он был просто везучий, что он человек не слишком умный, находившийся под влиянием своего окружения, что в исторической лотереи он просто вытянул счастливый билет. Правда, конечно, заключается в другом что многие из так называемых журналистов, историков, писателей, интеллектуалов просто считают себя, что они и есть интеллектуалы, способные вынести суждение и приговор его президентству. Все эти интеллектуалы, которых в свое время Ленин назвал на букву «Г», они всегда были им и всегда им остаются. Под... Так что считать, что Регина тупой, это уж, конечно, дело на совести, я уже вот даже не знаю, еще какую, кроме буквы «Г» придумать фразу. Пришло время для небольшого перерыва, и продолжим. Напомню, в эфире программы Яна Йоффе «Странички истории». Телефон в студии 847 400 ноль. Ну, в какое-то время к концу программы вы можете звонить, если у вас возникнут вопросы – и задавайте. А, пожалуйста, я. Конечно, дело глубже, чем критики, вот эти либеральные критики, которые критиковали Регина, и точно так же они сейчас яростно нападают на нашего президента, на Трампа. Дело в том, что Регин консерватор. Он мыслил и поступал как консерватор. Он, значит, жил в мире реальности. Вот за это его и не любят. Как не любят Трампа. Ведь э, все интеллект э, регина был сосредоточен не на абстракции, а на конкретных делах, на, на уроках истории и, в, и на практической жизни. Вот, и, вот эту форму интеллекта э, э, эта либеральная элита не признает. Э, э, Регин верил в то, что он испытал в этой жизни, ведь когда он впервые встретился с Горбачевым во время переговоров по ограничению ядерного оружия, он не испытывал особого волнения. Для него, бывшего президента гильдии актеров кино, когда он вел переговоры с владельцами киностудии, такими как Сэм Голдвин или Джек э, э, э, Ворнер, значит, Горбачев был не таким уже сверх. Э, сверхмудрым лидером, перед которым можно было испытывать какую-то нерешительность и робость. Регин прошел огромную сколу жизни. Он был от, от мозга до костей практик, жил в реальном мире, в том, в котором он видел и слышал на протяжении многих лет, и тот мир, о котором он читал. Регин любил очень много читать и был счастлив, когда мог это делать или в компании Сэнси, или будучи одиноким. Он любил э, побыть наедине сам с собой. Когда Рейгин вел свою первую кампанию на пост губернатора Калифорнии против действующего губернатора Пэта Брауна, тот назвал Рейгина, э, да, мелкий актер, который может прочитать только сценарий. Конечно, Рейгин, который очень много читал и обладал огромной памятью, мог удивить э, своих слушателей своей эрудицией. Он бы мог им процитировать и Милтона Фридмана, и Хайка, Но вместо этого он рассмеялся и сказал собравшимся людям, как он любит читать комиксы, и люди его понимали. Он был свой. Они тоже любят читать комиксы. Рейгин не страдал а, таким интеллектуальным тщеславием и не очень, и недолюбливал интеллектуала, зная, как часто они ошибаются рейген верил в Бога. Его мать с малых лет приучила его читать Библию. Конечно, Рейгин уважал знания, но для него профессоры из Хаварда или Ельского университета совсем не обязательно были правы только потому, что они были профессора. «Если у тебя высокая IQ, так в Америке измеряет уровень интеллекта, это не значит, что ты интересный собеседник». Для Рейгина компания актеров, певцов, исполнителей была намного ближе к компании умных интеллектуалов. Он никогда не старался впечатлить журналистов, репортеров, которые были против его политики и считали его э, недостатки. У Рейгена была еще одна черта характера, на которую можно, сравнить, э, его можно было сравнить э, с Линкольном. Это его знаменитая «Доброта». Каждый, кто с ним работал, могут рассказать историю о его доброте. Одна из них связана с именем Францис Грин. Ей было 83 года. Она жила на пенсию по Социал секьюрити, Дейли-Сити – Дейли -сити, это пригород Сан-Франциско. Денег у нее было мало, но на протяжении многих лет она посылала один доллар в Республиканский национальный комитет. Однажды она получила письмо из этого комитета с приглашением приехать в Белый дом для встречи с Рональдом Регином. Она не обратила внимания, что это приглашение должно было сопровождаться определенным пожертвованием в избирательный фонд республиканской партии и думала, что ее приглашают, потому что она много лет жертвовала один доллар. Собрав последние деньги, она купила билет на поезд и отправилась в четырехдневное путешествие через всю страну. Денег на спальный вагон у нее не было, четыре дня она просидела. Когда она подошла к Белому дому, значит, седая, не совсем хорошо одетая старушка, она стала в очередь у пропускного пункта. Позади нее стоял вице-президент Форд Кампани. Она сказала, там, кто сидел в этой будке, свое имя. Тот посмотрел список приглашенных людей и сказал, что ваше имя здесь не числится. Ну, конечно... Она была очень огорчена, огорчена и заплакала. И вот этот вице-президент, который стоял за Фордовске, ради, ради нее он сказал, вы знаете что, я попробую вам помочь. Вы отойдите в сторону, я пойду в Белый дом и попробую договориться. Но он пошел, ну ничего у него там не получилось. Тогда он вернулся к ней, значит, говорит, знаете, если у вас есть один-два дня, я вас сейчас отвезу в отель, сниму вам номер, там поживите, я все же... Попробую договориться, чтобы вас президент принял. Ну и так оно и получилось, значит... И в то время был очень занят, он куда-то должен был уезжать за границу. Но когда секретарша секретарь вот доложила об этом случае, он сказал, чтобы это э, пригласили в Белый дом. Сам лично провел часовую экскурсию по Белому дому и позаботился о том, чтобы его охрана отвезла ее обратно на поезд и взяла ей билет. И вот таких случаев значит, можно рассказывать день и ночь, потому что их очень и очень много. Он таким, он был живой человек, мужественный, храбрый. Еще один случай говорит о его характере. Когда он подарил своей жене Нэнси обручальное кольцо, они пошли купаться в океан. И там она потеряла это обручальное кольцо. Она, конечно, ужасно была, ну, плакала сильно. И он, значит, спросил, в чем дело. сказал я потеряла твое обручальное кольцо. Тогда он взял свое обручальное кольцо и тоже бросил в океан, сказал, пусть они там лежат, найдут друг друга, а мы купим новое. При, при Регине произошел самый большой рост э, в истории американской экономики. Через год после его ухода с поста президента рухнула Берлинская стена, распался Советский Союз. Прошло время, сейчас великий американский президент спит в пригороде Лос-Анджелеса на территории президентской библиотеки. Вот недавний пожар, пару недель назад, чуть не уничтожил эту библиотеку, но, к счастью, ее спасли. Бесспорно, он был и остается одним из самых великих американских президентов. И вместе с Папой римским Джаном Пол II, и английским премьер-министром Маргарет Тэтчер, они навеки вошли, как люди, как лидеры, которые изменили мир и избавили этот мир от раковой опухоли коммунизма. Значит, если есть вопросы про наших президентов, про Регина, продолжим. А если нет, у меня не... немножко я хотел бы... Давайте я, напомню, давайте я напомню номер телефона в студии 847 4005 5200 если есть вопросы по поводу президентов американских. Это тема нашего сегодняшнего разговора, сегодняшней передачи. Пожалуйста, звоните. Ну, а пока давайте продолжим. Да, давайте продолжим. Тем почти, что завтра, завтра в России, в Москве, в Манеже состоится ежегодное послание президента Путина к федеральному собранию. Основная тема этого послания – это повышение уровня жизни народа. Ну, как вы знаете, это не первое послание э, Путина Федерального Собрания. Об этом он говорит каждый год. Каждый год называет цифры, что нам надо, значит, э, развернуть экономику, нам надо способствовать развитию малого бизнеса. Нам надо, надо, надо и надо. И мы скоро войдем в пятерку самых сильнейших государств мира. И называют цифры этого роста, хотя бы 3%, не менее. Ну вот уже... Последние 10 лет экономика России не растет. Ян, давайте На... попробуем принять звонок. Да, с удовольствием. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к Яну такая ну, вопрос и просьба. Может ли он рассказать о событиях Чикагской весны, по-моему, 1963 -го года? Чтобы можно было понять, откуда ноги растут от такой ненависти к Рейгану и к Трампу. Спасибо. Ну, Рассказать-то можно, но дело в том, что вы не думаете, что ненависть к Рейгану и Трампу растет из какого-то одного события. Вот как цветок прорастает на огороде из какой-то определенной грядки. Нет, вопрос здесь намного-намного глубже. В Америке, я бы сказал, может, последние 50 или 100 лет идет мощное столкновение двух тенденций, двух течений. Консерватива, консерватизма и американского либерализма. Причем нынешний этот американский либерализм, который играл в свое время сотни, там, полторы сотни лет назад совершенно другую роль. Он скатился на позиции крайне левизны. Трудно было себе представить, что кандидат от Демократической партии, например, как Сандерс, будет заявлять, что целью его президентства будет построение социализма в Америке. И это заявляет сенатор, когда весь мир знает уроки социализма. Он знает, вот не пусть бы он поехал на Кубу 80 километров. Прямо от Америки. Пусть бы он посмотрел, как живут люди на Кубе, которые уже 60 лет строят эту... Пусть бы посмотрел зарплату кубинского профессора 40 долларов в месяц, а проститутка за час зарабатывает больше. Нет. Вот эти люди, они пошли огромным-огромным потоком и на, на, на, лев, на, крайне, на крайне левые взгляды и пытаются поменять эту страну. Конечно, они, они натолкнулись на явное сопротивление основной массы американского общества, которое хочет здорового консерватизма, нормальных человеческих ценностей, нормальных человеческих ценностей семьи, бизнеса и прочее. Вопрос вот в чем идет. А Это не значит, что что-то одно и вдруг так его ненавидит. Бога ради. Если Трамп сказал, что он хочет э, э, это п, п, п, Вашингтонское болото осушить, вы можете представить, как это заделает дело, это Вашингтонское болото? Ну и так далее. Но про регины и говорить не приходится. Этот человек был крайне консервативный взглядах, у которого были четко поставленные цели в жизни. Ян, С, да, ян давайте попробуем. Коммунизму. давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Ну, замечательная передача, как всегда. И я вижу вообще чистую параллель между Трампом и президентом Рейганом. Они оба аутсайдеры, они оба нестандартно мыслили. И они оба как бы были... Ну, гениальные в своем роде, потому что э, они находили новые пути, они действовали старые, по старым шаблонам. И вот вы, вы рассказывали о том, какой добрый был э, Рейган. Я читала в свое время про нашего президента Трампа. Потрясающий просто человек, который помогал из собственного, так сказать, кармана людям, э, которые попадали в трудные положения. Порядочным, простым людям. Вот я бы очень хотела, чтобы вы рассказали нам вот про, про нашего президента Дональда Трампа, про его вот личные качества, такие как доброта, и как он помог, и кому он помог. Потому что это очень характерно, так сказать, для него, как для человека и для как президента великой страны. Спасибо вам большое. Вам спасибо за очень хорошее дополнение, комментарии. Я тоже вижу такую вот, как и вы, параллель между тем великим президентом 80-го года и этим, который пришел через сорок лет, значит, да, это так оно и есть. Эти, вот, вот та основная масса этих демагогов, вот таких, как э, Обама, которого все эти халуи за, за, закрикивали, что он самый великий, самый мудрый, самый, он же в принципе самый ничтожный президент, вот, а когда мы говорим о положительных качествах, разве наша пресса когда-нибудь упомянет их? Нет, Бога ради. Вот это их больше всего и раздражает на огромное спасибо. К сожалению, у нас не остается больше времени, поэтому, может быть, более развернуто, более широко президент да, Трампа. Да, спасибо. В раз. Спасибо всем слушателям. Хорошее дополнение. А мы с вами еще поговорим и о нашем президенте, и о других президентах, и о других темах. Слава Богу, история бесконечна. Всего вам доброго. Спасибо.